Мое сердце стучит, Твоим именем слышишь. Моя кровь застывает, когда тебя рядом нет. Ну а ты расскажи, без меня как ты дышишь. Твое сердце также сгорает в ответ. Обними меня от печали, укрывая. Просто рядом будь ты меня не предавая. Я с тобой не могу, без тебя знаешь тоже Ненавижу тебя и безумно люблю Ни лекарство, ни время уже не поможет Только рядом побудь, и я все потерплю Обними меня от печали, укрывай Нагревая. Просто рядом будь Обними а меня, мою душу согревая Просто рядом будь ты меня, не предавая Ты люби меня и не отпускай